Приветствую всех. У меня были трудные последние пару недель. Занимался очень серьезным делом, посвященный все той же вихревой энергии. Ставил очень много опытов и испытаний. В результате, хоть и понимал всю ответственность, но тем не менее, не мог остановиться и получил очередной сильнейший передоз. Уже четвертый. Позапрошлый четверг, 13 февраля, температура почти в 40 градусов захватила мой организм, и я почти трое суток, лежа в постели, боролся за существование. Она выжгла всю внутреннюю энергию на 90%, и восстанавливаться придется более месяца. Но это ладно, как искусство, так и наука, особенно альтернативные, требуют жертв. Еще в очередной раз покажу всем отморозкам, которые считают, что я им что-то должен, так как просто на них наживаюсь или имею некий интерес. Вот гляньте, сколько за последний месяц я на вас нажился, а еще очень сильно угнетает совковый менталитет, когда ты стараешься людям делать бескорыстное добро, а не решив, что это должное, Садятся на шею, требуют добавки, но если от подобного отказываешься, то тебя же за твои же дела игнобят. Вот как у людей совесть может наизнанку быть вывернута. Ну и как я вам уже говорил, я, видно, буду закругляться с Ютубом, так как он очень сильно меня тяготит и отнимает драгоценное время. Популярность канала очень низкая, и мои темы мало кому интересны. А толочь воду в доедает. доедает. Чисто разве закрыть комментарии и просто делать типа заметки на полях? Вот как Валентин Дондорф. И еще в очередной раз всем напоминаю, что я ничего не продаю, ничего не произвожу. И ничего не рекламирую. И тем более не знаю, кто чего делает и производит. Меня это не интересует. Не спрашивайте меня об этом. Для этого есть поисковая система. Не требуйте от меня того, что я не делаю, да еще с претензиями. Но ну, а теперь вернемся к нашим голым и смешным о которых я рассказывал в прошлый раз. тогда я постарался объяснить, чем хома отличается от животных и чем пришлось пожертвовать создателю, чтобы сделать его несколько умнее своих четвероногих братьев. а также пояснил, что абсолютно все биологические существа требуют для своей жизнедеятельности статическое электричество, которое обильно получают из окружающей среды. Но для полноценного функционирования человеческого организма и содержания его в здоровом виде необходимы особые условия и места, что-то вроде зарядных и очищающих станций. Те, кто принял мою концепцию, пожалуй, можем теперь перейти на подробное разъяснение тех физических процессов, благодаря которым древнейшие цивилизации жили полноценной жизнью без болезней, и в высокоразвитом мире. Но пришла глобальная катастрофа, за нею пришли паразиты-захватчики в лице наших парадедов, которые уничтожили прошлую цивилизацию до основания. И захватив ее достижения, неуклюже переписали под себя историю, технические достижения, Библию и другие священные писания которые им не принадлежали. И сейчас я это постараюсь доказать на одном из очевидных фактов. И еще напомню, у 99,98% населения Земли абсолютно атрофированное понимание Бога, вы живете по заветам, которые он не писал. Вас заставляют верить в иных богов, к настоящему не имеющих никакого отношения. Захватчики уже давно религию превратили в идеологию, на корысть преступникам. Вас превратили в духовных рабов, где главная нечистая и светлая душа а тупое раболепие. Так вот я в конце прошлого ролика застрел внимание, что заметил в голых картинах, посвященных и библейским сюжетам, и другим древнейшим событиям, что есть еще нечто, объединяющее все эти тысячелетние образы с такой же тысячелетней историей. Конечно, я немного закинул интриги, сказал, что сам был шокирован, но, ну, естественно, все это я заметил уже давно. А теперь обращу внимание на этот, с моей точки зрения, исторический факт. Почти на всех картинах, которым более 300 лет, описывающих события еще более древних, кроме как на голове, нет вообще нигде волос, ни в паху ни под мышками, ни на груди. Абсолютно на всех картинах, статуях, фресках и изображениях на древнейших стенах любых народностей на хомо-сапиенсах нет ни единого волоска. Я исключаю сговор многочисленного отряда художников и скульпторов – тем более, несколько сотен лет назад обнаженная натура вообще ни у кого не вызывала срамного рефлекса. Этот рефлекс вам привили захватчики, еще до Павлова понимающие, как в себе подобных регулировать реакцию на соответствующие раздражители. И, конечно, не стоит пенять на поголовную лень тех же художников, Якобы им было влом лом прорисовывать подобные детали. Да и стеснялись, поди? Да, конечно, стеснялись. Их совершенно не смущало прорисовывать в мельчайших подробностях гениталии богов и их окружение. А уж окружить эту прелесть букетом волос — это же бесконечная фантазия. А нет, все голяком, как в пустыне». Без единого кустика я могу вам бесконечно показывать самый изысканный материал по этому поводу, брать самые различные эпохи и тысячелетия, любого качества исполнения и любых географических охватов. Но везде будет одна и та же отличительная линия. Волос нет нигде, кроме как на голове. Рядом может стоять некое волосатое существо, тщательно прорисованными кудрями или небрежно набросанными штрихами. Да вот, к примеру, абсолютно голые персонажи, а у лошади прорисован каждый волосок. В общем, сами покопайтесь и убедитесь. Возможно, изредкой нарветесь на некие намеки, но обязательно проверяйте подлинность изобразительных работ и, вероятно, это окажется небрежный новодел. Логика однозначно подсказывает, что любой художник, даже самый экстравагантный, все равно будет брать некие существующие концепции. Так, если у коровы есть хвост определенной конфигурации, то любой художник, даже совсем с кривыми руками и извилинами, изобразит корову с хвостом, рогами и копытами. Причем хвост точно будет не волчий или верблюжий, а рога точно никак у оленя, иначе это уже будет не корова, ну или станет автоматически неким мистическим персонажем. Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что если вы никогда в своей жизни не видели себе подобного без пупка на животе, то в своих картинах этот пупок будет всегда присутствовать. И таки да, на абсолютно всех картинах он так или иначе обозначен. Хотя, например, почему везде? У Адама и Евы присутствуют пупки. Их же не рожали, а сотворили из того, что было, себе подобными. А вот на растительность, видно, материала не подвезли. Или об этом не задумались по причине изначального отсутствия? Ну, надеюсь, убедил вас, что у художников и скульпторов был не клин в мозгах и некий негласный запрет на рисование густой растительности, а просто банальное отсутствие такового изначально. И теперь мы подходим к самому главному, почему я затеял весь этот вертеп с волосами. В результате непровержимых доказательств, которые лежат прямо на поверхности у нас перед глазами, Выносим убойный вердикт. У населения Земли, которое жило более 300 лет назад, волосы росли только на голове, более нигде. И сами художники и им подобные даже не подозревали и не могли предположить, что они еще где-то могли быть. То есть цивилизация, существовавшая несколько сот лет назад, была безволосой, кроме головы. Из этого следует печальный вывод, подтвержденный многими альтернативными исследованиями. И я тоже уже не раз об этом говорил. Прошлая цивилизация была уничтожена глобальными катастрофами. По какой причине, это уже другая песня, которые погребли... Под многометровым слоем глины и песка все живое вокруг, за исключением некоторых участков. Была создана новая популяция человекоподобных паразитов. Возможно, тут Дарвин в теме, которые захватили остатки и руины прошлого наследия, замели оставшиеся следы, переписали под себя историю и присвоили множественные достижения которым не имели никакого отношения. Эти паразиты есть наши прапрапрадеды, в которых изначально заложен инстинкт стяжательства, потребительства и самоуничтожения, почти весь набор животных инстинктов. Тут концепция дарвинизма, которую нам прапреступники подкинули на затравку, Имеет место быть с той лишь разницей, что якобы эволюцию растянули на миллионы, как естественное течение, а на самом деле все сократилось к банальной генной инженерии в пару десятков лет. Мы есть отпрыски этих обезьяноподобных волосатых существ, у которых нет прошлого, а есть украденная и перекроенная под себя легенда. Для тех, кто, возможно, еще не допонял или не смог свести концы. Мы – новодельные существа, над которыми проводят глобальный эксперимент. Вся наша история – это ложь. Мы не имеем своей истории. Нас в нее вписали. Взяли различные религии, изменили в них некоторые ключевые понятия, чтобы держать вас, как послушное стадо, заставили почитать мнимых богов, к которому вы никакого отношения не имеете. К примеру, Адам и Ева не ваши предки. Соответственно, Бог, который их создал по Писанию, не ваш. Вы возмущены? Не спешите. А разденьтесь и станьте возле зеркала. Видите различия? Никакие тысячелетия не смогут изменить так облик, если это заложено генетически. Только принципиальное изменение ДНК даст такие различия. А раз ДНК другой, то и вы никакого отношения к прошлому не имеете». Меня раньше сильно удивляли многие нестыковки и нелепости в истории и провозглашении неких истинных ценностей, особенно на территории Совка, в этом кровавом концлагере, где на алтарь призрачного коммунизма приносились многомиллионные жертвы, где еще так самозабвенно народ уничтожал самих себя, даже самых близких. Ради утопии счастливого будущего, которая, кстати, так и не наступила, удивляло поведение многих правителей, восседавших на своих протертых креслах, удивляла религиозная концепция, ничего не поддавалось хоть какой-либо разумной логике. Но стало все на свои места, когда я понял, что вокруг это один сценарий который не имеет ничего общего с созиданием и эволюцией. Заедьте в любую совковую глубинку. Там за последние сто лет почти ничего не изменилось. И не изменилось бы вообще ничего, если бы не отдаленный всепроникающий прогресс. А где же тогда тысячелетия эволюции? Все выглядит именно так притащили на определенное место некое подобие стада человекоподобных обезьян, вывалили на освободившиеся территории, построили им подобие жилищ, и вот они просто влачат свое существование. А все, что попадается из прошлого, какие-либо покинутые величественные сооружения или артефакты – Воспринимается как далекое, чужое и непонятное прошлое. Любые раскопки уже сенсация. Кстати, ключевое тут – раскопки. Ладно, на сегодня хватит. Думаю, озадачил многих. В следующий раз уже буду раскладывать статическое электричество на составляющие. То, что я вам выдал свою версию про чужую цивилизацию – является только моим предположением, основанное на очевидных фактах и многочисленных открытиях в альтернативной истории, которая разрез идет с официальной. Попробуйте опровергнуть мой домысел и доказать, что безволосая цивилизация есть одно и то же, что и наша волосатая. Напомню только, что я как-то уже говорил. Если вывести хоть сотни новейших пород собак или котов, на что требуется множество поколений, то это искусственное недоразумение будет существовать только до той поры, пока все породы не перемешаются. В итоге снова выйдет волкообразная дворняга. Я не претендую на истину. Я просто сопоставил очевидные факты. Всем пока.